Здорово, братишка! Сегодня мы будем прокачиваться по хэллоуинскому празднику, потому что у нас недавно были добавлены с хэллоуинские события, за которые мы получим 2 зелья изучения и 10 колец стен. Но у меня 5 из 5, поэтому мы должны потратить 2 на лабораторию. Вот. И у нас получится последний день. Сегодня уже новый месяц, 1 ноября, но я вчера сделаю просто мега эпические улучшения, которые сейчас мы и... Будем делать в этом видосе. Поэтому досматривай до конца. Сейчас мы просто атакуем, чтобы получить как раз таки то, что мы и хотим. Пройдем два испытания, получим еще и опыт за это. Что немаловажно. Вот. И у меня, конечно, ресурсики все под full забиты. Все у меня на максимум можно будет сейчас просто потратиться настолько много, насколько это возможно. Да. С каждым новым видосом все больше и больше я трачу. И <смех> это, конечно, круто. Там у меня король просто умирает быстро. Капец. Вот так вот. Просто изи просто сносится эта база. Ну, конечно, тут даже не full, 11 ТХ был. Что-то смешанное, короче. И победка. Получаем... За события все награды И будем сейчас прокачиваться Перед началом, естественно, мы будем прокачивать э, то, чего я хочу больше всего Это король варваров до 58 уровня Полетел сразу же, отправляется в спячку ненадолго Надолго, 7 дней или... Да И сразу же за ним еще один герой Это варден до 26 уровня Недавно я его апнул до 25 Уже повысилась способность Сразу же отправляем к... Ко... Башню лучниц до 16-го Единственное осталось. До семнадцатого еще одну лучницу. Это вообще супер. Просто в лед улетело 15 миллионов практически. Так, нам не хватает немножечко до следующего улучшения. Давайте возьмем вот здесь вот, купим за медали рейда. Два с половиной миллиона монет. Или нет, подождите. А, я уже забыл. У нас есть игры кланов. Просто с ума сойти. Вот так, нежданчик, Да. Забираем награды, которые я сейчас выбираю. Мне, в принципе, здесь э, не важно, что забирать. Вот, смотрите, какие у меня награды я получил. Вот, и забираем из сокровищницы эти ресурсы. И прокачиваем король, э, башню лучниц. до 17 уровня. У нас еще один рабочий есть. Значит, мы его должны куда-то э, поставить. Мне не хватает монеток, значит мы его купим за медальки. Вот. Перед началом нам надо, мне кажется, забор вкачать. Забор вкачаем за эликсир. И последняя заборинка. Найс. И прокачиваем последнюю башню лучниц. Вот и все, ребятки, всем спасибо за просмотр, ставь лайкосик, подписывайся на канал, всем удачи и всем пока.